Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас распаковка Сошли туфли повседневные. Заказывал их за тысячу рублей, плюс мне вернули доллар на украин сервисе. Так что подключайтесь. Гарантируемый возврат за каждую покупку. И оцените качество видео. Кстати, новый фотоаппарат, потом я покажу. Вам. Запаковано он как удачно. Такой китайский воздух И без коробки, соответственно, не знаю, можно было ли здесь заказать с коробкой. Кстати, ну немножко пахнут. Шнуровка тут все проклеено. Все померяю, Заказывал 42 размер. Обычно китайский надо заказывать на размер больше. Вот как раз по ноге. Сейчас я покажу. Довольно удобно. Дышащие такие. Туфли на работу. Заказывал как-то на Китае тоже сайт. китайском сайте туфли. Два года проносил. Тоже для работы. И на улице у них. 42 размер. Кстати, шнуровка здесь, как я понял, чисто для красоты. Немножко может подтягивать, да подтягивает, но она сном для красоты. Здесь вот. Даже размер указан, их 42. -й. Ссылка будет в описании, также ссылка на IPM-сервис.